Доброе утро, время 8 утра, Леша обезьяна. И мы сейчас поедем дедушке в деревню по моему Что там у тебя такое случилось? Ничего не случилось. Ну что ты делаешь, Скажи. Фарс муку подрезаю, потому что она пшикает, вниз стекла. Долго мы еще. Ой, у нас что, крышка бархатная? Бархатная. Ну, смотри, она мягкая. И... Из него пылища она летит. На, Максим тут играет. Короче, сейчас подпилим его форсунки. И поем. Пробок нету. Классно. Пишет, что приедем в 10.03. 15 километров прямо ехать. Час 22. Сынуся. Погнали. Мы проехали полпути. Очень классно, быстро на самом деле. Какие крутые! Как их много! И там Смотрите, кто есть. Максим, ты оценил коров? Там еще были мальчишки. Мальчишки? Да. Мы будем каждый раз тут ездить смотреть. И много-много сена. Теперь поговорим о статусе данной деревни, блин, здесь два коня... кто не кричит, здесь два коня, вы понимаете, сколько стоит лошадь? Да хрена! Содержать лошадь стоит, блин, три лошади! Нормально, да, нормально. Вот, у меня в дворе лошадь угулят. Просто чтобы я не знаю, может, это не в курсе, но из того, насколько я знаю, содержать лошадь стоит тысяч в месяц, одну. Если, то есть, на ней кататься. Ах, и есть. Может, конечно, не просто так, а зачем, но на конину потом? Ручками выпрыгнуть? Вообще, э, нас предупреждали о съезде на речку. Я его помню 10 недавно давности, что там такой крутой спуск, все дела. От речка осталась. А, а речки как-то нет. И что-то мы сейчас такие, блин, а мы точно сюда приехали? Тоже в Рапторе, какой красивый. Красотища. Теперь просто прямо до конца. Все, мы собразили, мы поняли, куда мы приехали. Круто! Как тебе поездочка? поездочка и С коровами. и с коровами О, магазин, местный магазин, чтобы было понятно Нас предупреждала бабушка такая Будете ехать два с половиной часа Час сорок мы здесь Мы приехали Всем а просто... здорово. деда Ты что? Чтобы деда вышел и дверь открыл мы же можем подключаться в звонок, тут позвонить. Пёси, тут нет звонка. Прям сейчас так вот. На Ты стесняешься кадр... снимать, да? На, Это... кад на, на кадре на бабушку похоже. Сзади такая все. Бабушка, хватит попросить, и за Короче, Сашка мутит бутера. Вон девчонок и любит. Максу Да, я люблю. Да, я люблю. Блин, он тоже очки. Ну ладно. Мамочка. Вообще, а че мы смотрели, сколько я это... я знаю, реки, реки, воды? Там прям вообще сколько километров? Да, тут километр три, наверное, да, 2. полтора? Ну два максимум. Да. Очень М -м -м. широкая река. Вообще, фиги теперь вижу. Нет, здесь, природа, я тебе скажу, дикая просто ужасная дикая, особенно на той -а. стороне. А вода поднимается? Вода? Да. Здесь. Вода же опустилась больше метра, пока я здесь. Ну вот до сюда, до этих домов? Нет, конечно. Нет, до сюда, до сюда доходила из истории а за сто лет, можешь? может быть, один раз до сюда вода. А вода была. А? Да была, знаете где была? Ну судя, потому что вон там все затоплено, то, скорее всего, она залила. Вода? Переходила вот сюда. Чуть-чуть через дорогу. Вода была. Представляешь, как круто? Вот здесь бы был, был бы мостик. А тут прям дорога, видимо, когда-то да, был мостик. Здесь когда-то было, да. Там, там, был там, бы там вообще бы нормально пристань, удобно. И мы приезжали и... да? потом на лодочку. Потом перевозили, да. Лягушка прыгнула. Ушла. Ушла. А Я вон делаю. еще одна. Я не на нее смотрю. Максим, иди посмотри лягушку, покажу, иди быстрее. Где? Лягушку первого в жизни видишь? Видишь веточка вот эта торчит? Да. Вот стой, стой, стой, стой, стой. Иди в конце стой. веточки сидит лягушка. И, подожди, она Максим, видишь? Вот она. сейчас прыгни. Стой. А вот еще одна. вот смотри, бошку усунул. Вот. Вижу. А, вижу. О, это не шевелится. Подашь мне. А, вот <online>. еще <смех> одна. смотри. Они а, это классно, это она. Какая-то они скоро Да посмотри. Где сладибушка? Ой. Скоро вода уйдет, может быть, на это дерево залезть. Ну, мы можем залезть. Да ну не надо, сейчас не надо. А потом не приедем. А потом мы потом не приедем. А потом А потом мы приедем. А потом мы приедем. А потом мы приедем. А потом мы приедем. А потом мы приедем. А там то же самое вот, что здесь всё сделано. потом у вас всё равно не заходится, наверное. Да? Ну, Пойдем. Пойдем, Максим. Дед вообще что придумал. что это тяжело. Хотя... В гору лезем. В гору. В гору. Куда ты ещ эту Свежий. А откуда ты я, эту гору а. а нашёл? Что? Как ты эту гору нашел? Ее сложно не заметить, Максим. И часто вот так лазите здесь каждый, день. каждый, день. каждый, день. каждый, каждый день. день, прикольно. У нас такая полоса, что нет. она не поместится. А, а, нас нас? Тут змей никаких нет, ничего. А? Змеи нет? Есть. Змеи есть, прямо. Отлично, замечательно, прекрасно. Я от молодец как давай с давай руку давай давай оп осторожно какульки подходим кто тут присел видом на реку сейчас нам хозяин вот этого дома скажет вы что тут лазить не нормально клещи а? прекрасно змеи клещи я да. больше на такой не соглашусь. Давай, присаживайся, Макс. Молодая девчонка, там на какую еще Нормально, нормально. На высоко тут так, нормально. Смотри как. Пресня, то где была на этой стороне? Прекрасно. Я тебя учу. А я... Вот что, ну что я не знаю. А куляр правый или левый? Он крутится, под, под, подстраивается. Один куляр прям. Левый, по-моему, или правый. Да. Что там видно? Все нормально видно. Я вот тут бук красный увидела. И -то, и... Острого того. Можно есть. Ну, смотри. А теперь уже видно. потом все остальное да только на машине. Без а ком мы не пойдем. Нет, Но когда хочешь на уток? На уток? Можно, Можно на какие-то уток А ты хотя бы на какие-то ухты? Камера видишь. Ух Охотился на всех. Круто, да? О. Сейчас Я выше вижу. пойдем. Я вижу, что там... Можно в машину это мне катать? Мне не нравится идея на острове с палаткой. Почему? Не нравится? На острове с палаткой нет. Почему? Еда. Еда и машина. А мы машину хотели всю перемывать. Машину, машину в деревню моть. Так если мы с палаткой там стоим, как мы будем в деревне, домой приехать? И мой тело. конечно, я там оставлю поедьм, все Oops, что要PA, палатки на острове. Somos, мы до самого верха, да, пойдем? Решили, короче, до самого верха. Обрати внимание, я бы... Вот эти колючие. Китайка, да, наверное? Мне тоже не нравится. Китайка. Они дикие, они вот это все яблони. Ого, пошли почти. Вот один товарищ был у нас лет 20 назад. Фундамент заложил на горе. Дом хотел построить. Хотел, да, же пленет, блядь. Ага. Потом пожары были, здесь вторая тут, сгорела. Миссия пройдена. Можно там вообще дороги есть. Там дороги вам нет. Шеф. Я вас хотел вот вот ага. Ну ветер, ветер. Да, ладно. Поле прям ровное какое, офигеть. как футболное поле там газон да куда куда помчала Прикишли. Здесь горка тоже высокая. Ну знаешь, здесь хотя бы. Ну вот самое пологое да? вот это, самый половый. <связь> я вас да, по самой трудной провел. Ну, Оно самое красивое. сюда на самом деле прикольно можно прям так на машине. Раз заехать, вот. погонять. ее. Ну, смотри. Туда все так путь открыт, да. you want with you I don't ever feel the sweat inside my play with me like cats and a string you don't understand the pain of you don't ever wanna give me you don't ever set me free you know I'm addicted to you it's где там воду какую-то нашу. Кошел. Федлай. Да, да. Да, да Ну, прикольно. Красиво. Ботица. Сына. Моника. Что там, папа? Я пока сейчас, наверное, что я, наверное, раскидаю все, все дела. У, не знаю. Все, приехали. Мы ты показала все, что ты учила? Саша, а? показывала, что мы раскладываемся. Нет. Нет? Ветрено, конечно, тут, ребят.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 секунду папа покажет что он будет делать и я его лью прям так нож ну, что, ты, не надо вот Это... как так а можно офигеть куски тут вообще она ну, они сейчас ужарятся офигеть куски кажется не закроется я ему сейчас налью все 230 там нет а -а, только да. да. я не знаю продается ли он за эти деньги ну а. в, этом, в интернете там а -а -а. выставлено много у нас тул ну кожу с дерем ничего страшного Горелый погорел, все страшно. Ты сейчас будешь снимать, она перевесит. Я тебя тоже. Давай выдержимся. <эффектив> <шок. эффектив> Это вообще в салоне валялось везде. Она вообще горячая, наверное. Нет, ну, она Я боюсь, что ты холодная напьешься и давай. <эффектив> Какие шоу? мягкая да чуть-чуть да. мягко мягко пусть коптится дальше сейчас купаты сначала грибы или хочешь купата хочешь давай грибы следующая порция Как, как происходит у нас все? Я скажу, что там змея дед поперся искать змею. Здесь куртка, здесь ползает шершень. Леша жарит сосиски. Дожаривает, дожаривает сосиски. Максим, там он перчатки одевает, балует, фигней куда-то занимается. А я боюсь змей, боюсь шершней, боюсь. и найдете... Мама. А когда я бросаю палки, вот, я там. Нет, Нет, это, у, год, у тебя там шершень в куртке ползает. Да. Это не шершень. Да ты не иди, ну ты ч? Слева, влево где-то. В левом кармане. Да. От... Да лет, ты издеваешься, пап, пап, говори, дед. Папа. Где там ползает. Да, а Дед уйди. Ах, да, шершень Дед уйди, ну ты ч? Не дай бог жахнет. Ну, как, вот, вот как вот как? Получилось. Там хорошо, все. Красиво. Угу. Дай хоть понюхай. Да понюхай, понюхай Вкусно понюхал. вкусно, Да. На нем. какую-нибудь небольшую штучку. Вкусно, есть можно оригинально. Короче, помидора. Помидоры и купат вам понравились. Мясо я... попробуйте. Ну, курицу. Нет, я попробую, конечно. Такие у пап классные. Ну а где Мы наелись. Поели. такой красивый. Вот, поговорили по поводу лета, по поводу этих мест. Не знаю, возможно, там есть что-то дальше получше, но вот здесь вставать не очень прикольно, потому что здесь открытое пространство, местность. Но мы по карте смотрели, нам здесь нравилось. Возможно, мы там дальше что-то. А возможно, мы и поедем на остров. Не точно. Вот здесь сидит Катя. На Навезут нас на остров, там есть подальше, повыше по реке, по течению. Я... Остров. А, нет, О! Максим поймал, молодец! Нет, кусок. Еще не надеваю, я только вот так пойму, когда он еще катал. Ничего себе! Вот так. Да конечно! За 2 мать, за салют! Там тихо! Ну еще! Где тут уговаривает остаться просто? Че как? Курить? Хорошо, первый раз жизни делал. Надо показать, что за что это было. Чё, Ой, боже, не <laughs> вот такая штука была. Вот так здесь примерно было что, кило восемьсот шашлык пикантный охлажденный. Вот такая штука. Я прям доел, да, вообще. Ну, кстати, там такие куски курицы вообще, огромные вот Ну, у нас осталось а, очень много было, Ух ты! Давай, сейчас Давай, достану Дед убивай, их Максим кричит Дед убивай Вон там вот плывут дикие Я туда что-то очкую идти Да туда не надо идти, там же змеи Они испугаются Вот, вот такие жирные Вообще здоровые Две? Там селезень Справа по флору, да. а слева а... Красивые. Здоровые. Он прям такие жирные. Я, да. Сколько он килограмм? Ну, если, ну, знаю, хороший. Ну, может быть. <с <с хороший. Плюс-минус. Хороший супер. Дед. Дед, их. <с or anything> Максим, конечно, молодец. Ну что ты себе придумал? Это будет палка-капалка пробовать. Ловить. А ей неудобно будет. Не. Вот так же, а мой она повыше. Он меня сейчас. О! Максим! Я первую. Первый... Поближе, подойди где-то, ты не докидываешь. Это... Ты Сворачиваемся потихоньку. Дед предложил нам съездить еще в какое-то место на молодец. гору. А вот вот ты... где мы там были, куда какой мы хотели сходить. Какой вот куда мы не дошли. Тут типа, поехать туда на машину. А, Чего он а, там хочет нам показать? Красивый вид без деревьев на тот остров, на котором хочется отправиться. А. Ага. Сворачиваемся и едем. Куда мы забрели? Это так выглядит вообще финиэ. Да. Куда-то в поле. Но это, там прикольно выглядит. Да. да. А видок вот такой здесь. Там высота, пипец. Одевай пух. Я здесь еще выше Давай. и чисто показать какая здесь высота Тут, конечно, тут пипец. Видок здесь прикольный, я бы сказал. Я вот так вот тебя снимать, вот так вот, это пипец. Быстренько расскажи, в чем прикол этого дома? Как это вообще? но смысле? Ну, это же не, не дом твоего деда. А, он здесь снимает, снимает. Пол, жизни. пол жизни 30 лет снимает эту комнату. Вот там живет другая семья. А он обитает вот здесь каждый год. Абсолютно. У меня в комнате связи нет. Я когда тебе звонок, Такие пироги прошел, у нас очень весело. Оказалось, что все соседи деды это владельцы УАЗов, в принципе, как, блин, всегда, в нашу машину все посмотрели, полазили, покачали, нашли там еще пару косяков, что нам надо переделать. Прекрасно. Вот, но так все вроде не обострали. Мы, короче, прогулялись, там еще дошли до пушки, поговорили с соседями. А поговорили с владельцами ну, этого дома. То есть, ну, я сюда ездила, когда была маленькая. Они меня помнят, слава богу. Даже на, на голову. Меня помнят это тоже хорошо. Вот. Но так-то я не знаю, как объяснить. мне. Ладно, давай ты сначала. Свои первые ощущения. Подписчики! Как... Не, не шуми. Давай, твои первые ощущения. Ну, Все новое. День шел очень долго, потому что ты в одной в локации, а потом в другой. Так проводят эту экскурсию. Экскурсию. Всех, все знают, деда. Он короче прям. Типа ты кто? Дед. Но мы сегодня с человеками, наверное, 15 все точно поздоровались. Побольше, ты че? Дед уйдет на соседней улице, в конце. Эээ, дорогу, Прям офигеть. Остаться нет, но я бы сюда приезжала. То есть вот этот вот момент, что тебе нужно пройти, блин, 10-20 шагов, и ты у реки, это круто. Когда напротив тебя там острова и тебе до да, огромной-огромной горы дойти там 20 минут, это прикольно. Да? На гору сладить, офигеть, да. на ну, гору. Ну дед, я, я не удивлена. Сейчас не Еще раз бой. Не будем так делать. Поэтому это классно. То есть, с дедом просто там пойти пожарить шашлыки, это не наш вариант. Испытали машину, дед тоже, а, поехали. Там такие кулыреки, блин, вообще. Не, классно, мне понравилось. Я здесь не была лет 10. Отлично. Примерно, да, где-то, наверное, лет 13-14 была последний раз. И прям, ностальгия протёрла. Я такая иду, такая, так, а я вот этих помню, а вот эти вот там то, да, класс. Я надеюсь, что это не наш там последний раз в этом году, когда мы сюда приезжаем, потому что до отпуска надо сгонять, потом в отпуск мы планируем приехать сюда с палаткой, а там уже фиг знает, посмотрим. Не, прикольно будет, на, на остров. конечно. Надо будет что-то придумывать нам с тобой с едой. А -а -а. Но это уже будет потом. Ну как, у нас всего месяц, есть подумать. Да прикинь, как видос будет называться. Мы на необитаемом постер. Кемпинг на необитаемом постере. Класс. Мне тоже нравится. Че, сейчас включаем навигатор. Шлепаем. Будет что-нибудь интересное, если по дороге включимся. Дай. Мы были только что на мойке, я а -а -а. забыла снимать. Я прям протупила все. Я разбудила Максюху просто. Мы первый раз в жизни помылись. Сколько тебе вышло по деньгам? 250. Ну если бы не тупили, было бы рублей 200, да? <свистые> Ты только не делай. <свистые> Ой, она прям черная. <свистые> Короче, если бы не тупили, было бы рублей 200, правильно? Да. Yeah. Мы будем вытираться? Мы сейчас отъедем, туда а у нас нет таких тряпочек, чтобы вытираться. Есть. Какая? Ну, Прям да. Ты ей не вытришься. У меня вот эти, на. хотя ладно ты такой. Все, мы доехали. Уже. Отсмотрелись от клещей, помимо. Да. Смотрели себя от клещей, забыли то, что мы не попрощались. Короче, такой прикольный денек получился у нас. Вот, давай на. Держи кам... камеру, а то ее не вижу. Во. Wow. спасибо за просмотр, ставим ваши пальцы вверх, подписываемся на наш канал пишите ваши комментарии, скидывайте донатики, подписывайтесь на наш инстаграм Кстати, расход вышел 13 литров у нас сегодня Мы 13, когда заправили... 30, Сашка посчитала, ну не знаю, что у нас Мы катались и полный привод включали, и на заднем ездили, и по трассе, и по городу, и по деревне Ну короче, мы с последней заправки проехали 209 километров и вот, у нас вышел расход 13 литров да, Нормально Нормально Машину помыли Красивая Забыла снять, это было обидно так. Да У тебя глаза краснющие да устала да. Все. Так что мы Чао, в да. дороге с 8 утра Дома мы где-то вот 21.30. 30 13 с половиной часов мы отдыхали И сейчас мы идем действительно кормить сыну Сынущего, укладывать его спать и отдыхать а завтра у нас 9 мая Пока-пока всем А вы тут?